Всем привет! Мои хорошие с вами Светлана. И сегодня у нас рубрика Фуберлик без прикрас. А это значит, что впереди вас ждут самые честные и достоверные отзывы. Итак, поехали. Огромный пакет просто пустышек, очень много их, так что заваривайте себе чак, готовьтесь слушать долго. Кофе. Целых три банки, девчонки. Раз, два, три. У меня муж что-то забраковал этот кофе, я пью себе, пью, ничего не замечаю. Это у нас с вами Доброе утро, которое без добавления молотого обычный растворимый. Артикул его 160 кто-то поговорил, что его снимают, вообще все еда пропадает, да, как-то снимают это все дело, много чего снимают. И вот пью, пью, как-то не замечаю. две ложки кладу, две ложки с горкой. И что-то я не ощущаю уже той бодрости, которая была, когда кофе только появился. да. Но вот нет ее от слова совсем практически. Сколько не насыпаем. Поэтому муж мне, фу, что ты его все покупаешь, это вообще не кофе. В общем, мы с него сошли, да. Он был гораздо лучше. в Последнее время испортился. Не знаю, почему так. Доброе утро у меня, да, все три, по-моему. Ага. Добрый день там с добавлением молота. Нет вот этой крепости, как какой-то вот непонятный стал порошок в последнее время. Очень жаль, на самом деле. Так, две пачки, по-моему, да, салфеток Petty Tails. Я вам уже много раз про них рассказывала. Артикул... 30804 Очень хорошо убирают пятна. С обивок, с диванов, с одежды, с ковровых покрытий каких-то. Просто замечательно, изумительно. Даже кровь. Да. Если на свежее пятно, то прям вообще все на ура. Даже если длинный ворс у ковра у меня справляются замечательно. Крестюшка заляпает, я быстрее убираю. Все отлично, все нормально. Поэтому всегда в доме есть. Это такая у меня палочка-выручалочка. Здесь 30 штук. Хватает их надолго, ну, смотря как, какие загрязнения, как говорится. Да? Вот. Все, все средства из этой серии очень хороши Для бивок, для ковров, для устранения пятен Мне они нравятся гораздо больше, чем пятновыводители Фаберлик, и гораздо больше, чем салфетки Для выведения пятен Соль, недавняя новинка, новогодняя да, Lovely Moments соль с пеной для ван. Артикул 29,46 Здесь 100 грамм, но ну, это действительно Такое баловство, потому что мы ее пробовали И так, и сяк, и через косяк а, Да, когда в пустую ванну насыпаешь Прям под струю воды, она немножко пенится Пена очень быстро пропадает То есть как пену смысла брать нету этот продукт, как соль а, Здесь много различных добавок а, Поэтому это просто баловство да. Скорее всего, я покупку больше не повторю Мне гораздо больше нравится брать соль а, Других производителей Которая без примесей, например, для крестюшки Что для всей семьи подходила да, Которая имеет в составе магний ну, В общем нет, это так было всего поиграться ребенку И то она у меня стоит вот, Несколько штук еще запечатанной Ксюшки, и рука к ней не тянется Так, целых два так, кондиционера Ультра кондиционера бальзама Для белья Sensitive. Это единственный кондиционер бальзама Он делает белье, на мой взгляд, самым мягким из всех Артикул 11856 а здесь легкая, приятная Цветочная душка Мне напоминает еще вот Зеленушечку, зеленый чай Она достаточно легкая На свежевыстиранном белье она ощущается Но не сильно, а на высохшем Вот легкий такой деликатный, очень приятный запах Хорошая такая нежная душка Поэтому устраивает во всем Дальше средство для мытья посуды Это у нас с вами сочный грейпфрут 0+, плюс, артикул 398 Нравится, я их все периодически чередую Потому что хочется периодически Менять вкус, вкус запахи, ароматы И так далее, да все неплохие. Иногда от партии к партии может прийти пожиже, иногда погущено, погуще, я никогда не разбавляю, заливаю в диспенсер, да, и пользуюсь вообще все отлично. Хватает надолго. Так, дальше влажная туалетная бумага обычная не детская это у нас с вами артикул 304 00 нравится здесь сколько 40 листов она смываемая но тест в дзене на этой бумаге мы с вами проводили кто не видел можете пройти посмотреть а так в целом все отлично все хорошо иногда покупаю чтобы пальчика вот так лежала знаете на всякий случай Так, дальше интимка луника она мне никогда не нравилась честно говоря а тут по распродаже, по срокам годности, за копейки набрала себе что-то очень много. 26.00. Пользовалась вот ей непрерывно. Здесь где-то 1 треть еще осталось. Выкидываю, выкидываю те, что набрала в запас. Почему? Как она мне не нравилась, так и не нравится. Есть от нее какое-то легкое раздражение, которое имеет накопительный эффект. То есть появилось не сразу, а где-то через месяц после использования. Дискомфорт, какое-то раздражение. Поэтому мне не нравится одушку серии Лунника. Поэтому я вот это дело все выбрасываю, больше не повторю. Мне не подошло. Это не значит, что не подойдет вам. Так, дальше скаточка один из любимых продуктов по уходу за кожей лица это скатка сиу очень классная вещь 0.851 здесь есть частички которые полируют вашу кожу скрабируют отшелушивают омерзвевшие клетки и в то же время она работает как скатка то есть а, скатывается такими катушками и хорошо очень хорошо очищает поры кожу кожа потом гладенькая бархатистые вот прям как очищающий этап как этап очищения эта вещь просто супер универсальная классная здесь 100 миллилитров очень надолго хватает этой скатки кто не пробовал обязательно присмотритесь. Так, здесь у нас паста. Я не знаю, есть она сейчас или нет. Фаберлик-Бэби, она появилась. Ее долго не было. Потом появилась первый зубик для малышей 0 ⁇ Артикул ее 1643. Вот да, использовала Крестюшка баночку одну, еще вторая. Сейчас в использовании я две взяла. Чистит зубы, пытается чистить зубы. но к ней, в принципе, никаких нареканий нет. Эта паста очень хорошая, ее многие раньше любили. Вообще, вот эта линейка, честно, мне нравится гораздо больше, чем ума. Не знаю, почему. Вот гораздо больше. И крем здесь лучше, и подмывашка мне больше нравилась Кума как-то у меня вообще душа не легла. Неплохие вроде как средства, но не то. вот, Но не то. Вот это мне нравилось гораздо больше. Не знаю, надо посмотреть, есть пасты еще на складе или нет. У них легкая одушка, вкус есть. Баблгамский небольшой. Так, еще одна пачка Petitels. Еще одна пачка влажных салфеток, но уже детских. У них артикул 304 Очень удобно, если ребенок ходит на горшок, вот такую пачку иметь под рукой. Так, Тушь First класс у меня такой запас, ее штучки 2-3 всегда, и вот одна из них уже, ну не то что, ее можно было бы как бы еще продлить, разбавить мицелляркой, там вот эти танцы с бубнами, всякие ну зачем, продукт стоит 150 рублей со скидкой консультанта, вот я буду запариваться, да, я бы использовала, взяла новую, и мне кажется не очень гигиенично пользоваться одной тушью несколько месяцев, да выделывалась, вот сказала. На самом деле просто хочется открыть новую. У меня вот так. Тушь моя любимая. Она всегда у меня на ресницах. 5372 я вам сказала, да, и в данный момент тоже вот два слоя на ресничках. Я ее обожаю. Тушь коричневая, а, щеточка фибровая. Раньше я плотно сидела на силиконовых, теперь на фибровых. И где-то через месяца два в среднем от раза к разу не приходится, вот по-разному всегда. Можно и три месяца красить, а можно и полтора. Она начинает уже красить так, что образовываются комочки. И я уже ее убираю открываю новую. Вот так. Тушь, любимая, вообще ни на что не хочу ее менять, и замены не нашла. Она не отпечатывается, она не осыпается, она прекрасно смывается, она коричневая, она смотрится, естественно, все в ней замечательно. Гель очищающий для туалета 5 в 1, артикул 302-93, хороший гель, э, у меня все гели Фаберли для туалета, их несколько работают отлично, замечательно, я их периодически чередую. Удобный носик, все супер, залил, ушел, через 10 минут пришел, смыл, если где-то сильно из-за чуть прошелся, ершка, все замечательно, все потрясающе. Жидкое мыло для рук, лаймовый сорбет, beauty cafe 2505 артикул. Хорошее мыло, мне нравится лаконичный дизайн вот этих баночек пузырьков. И то, что здесь она такого салатового зеленого цвета мылится, само смотрится красиво, мыло пахнет вкусно, руки мыет хорошо, что, собственно говоря, еще нужно нам от мыла с вами, да? Концентрированное моющее средство цветущее липа Мое практически любимое средство серии дом Артикул семнадцать. Потому что здесь аромат липы И свежескошенной травы для меня я его обожаю, я обожаю, когда цветет липа, вот этот вот аромат зелени лета, он просто восхитительный. Он абсолютно не остается, когда мы наливаем его в тазик и моем с ним полы, и не чувствуется в доме, но все равно я его люблю. То есть за собой одушки это средство никакой не несет, но моет полы прекрасно, без разводов, и ламинат на прошлой квартире у нас был, да, никаких разводов с ним, также мыло. И в ноле все отлично, все замечательно. Надолго тоже очень хватает. Кетчуп. Кетчуп не чай Family Club у нас с вами. Артикул его 160-50. Любимый кетчуп нашей семьи. Из томатов черри, без сахара, с сахарозаменителем. Вкусный, сладенький, приятный. Так, серии Aromia у меня закончился аромат Energy. Вот тут опять крестюшка у меня потеряла эту штучку. Аромат Energy неплохой, но не самый мой любимый. Здесь есть небольшой отголосок таких мужских духов, мужской парфюмерии, легкая шипровая нотка. Но тем не менее он классный. Они все классные на самом деле. Но я для себя любимчиков выделила. Потом расскажу я все время забываю. Вот, потому что по-русски не пишут. Мандарин фреш вообще написано. Но я бы не сказала, что здесь мандарин. Я его совершенно не чувствую. Я чувствую какой-то мужской одеколон. Но приятно. Приятно. Все классно вообще. Так, дальше баночки кремов давайте с вами посмотрим. Это лав, который, в принципе, у меня всегда в запасе есть. Артикул 2608. Это плотный такой увлажняющий крем с ланолином, который очень хорошо увлажняет и питает. Но, допустим, вот я сейчас нашла для ребенка другую серию, не Фаберлик. Это хорошо питал и увлажнял, но вот шелушение у нее на ножках, который был, не убирал. Они становились менее заметно, лучше, но не убирал до конца. А вот, вот крем другой, который гораздо дешевле, он убирает. Поэтому... Пока в запасы не беру, нашла немножко получше уход. Так, серия «Морожка». Это маска артикул ее попробуй найди 0197 она такая яркая сама по себе оранжевая в основном ксюшки использовала но я ее тоже люблю это питательная маска для сухих и ломких волос объем достаточно такой большой хватает э, надолго хотя вот если брать ксюшки волосы допустим я им такой банки на три раза они у нее длинные, очень сильно путаются и их нужно прям обволакивать масками чтобы они разгладились. Хорошие. Волосы после нее блестят. Живые, послушные, красивые. Нареканий никаких нет. Эта серия вообще мне очень нравится. Так, дальше. Вот огромный арсенал бата поставлю. Наконец. Мицеллярка Вербена. Одна из любимых мицеллярок для меня Фаберлик. Объем маленький, правда, 100 мл. 0,972 артикул. Она абсолютно не щиплет глазки. Мне лично. А, запах у нее такой лимонник дужечка. Свеженькая, приятная Снимает макияж на ура Вообще никаких нареканий у меня к ней нет Отличная мицеллярка Два продукта из трех терапии Это первый и второй шаг Артикул 02.94 Они два продаются вместе А маска продается отдельно Люблю эту процедуру очень Есть у меня на нее отдельные ролики Мне нравится как кожа после нее выглядит То есть если вы проснулись Вот допустим помятый Вам куда-то надо Вы хотите немножко в тонус свою кожу привести Слегка ее потянуть разгладить. Это вот та процедура, которая поможет. В купе вместе с маской делаю всегда, потому что тогда вижу максимальный эффект. Да? Первый шаг наносим, тихонечко массируем лицо, разносим его по лицу, да, наносим второй. Да, второй стал прям совсем какой-то жидкий, то есть открываешь крышечку, он течет. Поэтому я это все дело делаю над ванной, сразу подставляю ладонь и наношу на лицо. Несмотря на то, что он стал какой-то жидкий-жидкий и течет, он все равно работает, работает на ура, кожа хорошо очищается, кожа в тонусе после этой процедуры и выглядит очень привлекательно. Поэтому процедуру это люблю, еще в запасе есть с тех времен, когда мы с вами за копейки набрали по срокам годности. Уже, наверное, и срок подошел к концу, но, тем не менее, она все равно работает, я пользуюсь, ничего с ней не случилось. Скажем так. Так, теперь много БАДов. Давайте по порядку. Секреты Востока. У нас сейчас вообще в компании сплошные БАДы, и частота эта присоединилась, и БАДы вот из Америки. Артикул 157.10. Здесь 60 капсул, по 2 в день мы пьем что хочу сказать, вот а, с этим БАДом я чувствую себя хорошо, сейчас зимой, вот сейчас вот уже конец декабря, январь-февраль, обычно вообще самочувствие страдает, организму не хватает витаминов и так далее, под последним роликом про заказ там, там такие дебаты по поводу БАДов развернули, а, кто-то говорит, нельзя без назначения врача, надо сначала сдать анализы, а, Катюшка Батис, если ты где смотришь, ты вообще герой моего дня я полностью согласна с ее мнением, которое она написала, что чтобы едите, когда продукты, вы тоже анализы сдаете, а вдруг у вас там белка много, а вы сегодня белок съели, да? Я придерживаюсь тоже такого мнения, чего мне хочется. Я чувствую свой организм, вот я чувствую, что надо, то и пью, да? Секреты Востока, они здесь интересны, очень состав, но у них действительно есть противопоказания, это очень сильный бат. Девочки писали в Телеграм, что мужчинам в своем очень хорошо работает на мужчинах, Хорошо, просто с ним хорошо себя, бодро чувствую, да, высыпаюсь, вот как-то все хорошо. Поэтому периодически пропиваю, не на постоянной основе делаю перерывы. Я все периодически, я постоянно не пью ничего, я их чередую, потому что количество бадов в компании огромное, я знаю, что многое из них моему организму нужно. Но пить прям горстями нет, это не моя история. Потихонечку, по порядку. Но стресса, еще одна баночка в запасе, вот этот пью второй. Но не всегда пью, я по одной, на ночь, перед сном после ужина вот где-то так выпиваю. Не всегда. Когда вспоминаю, пью. Когда не вспоминаю, не пью. Не могу сказать, что что-то там прямо вот. Но если пить по инструкции, здесь у нас с вами две порции в день, будет еще сильнее эффект. Здесь хорошие витамины для нервной системы. В6 ПП. Здесь у нас с вами магний, который тоже очень нужен нервной системе. Здесь у нас с вами мелиса. Потом какая-то посехлора. Я не знаю, это растение с ним близко не знакомо. Хороший состав, поэтому тоже будет рабочий. Все отлично. Энзи Тоже классный бат, который всегда у меня в запасе есть. Артикул у него 157.33. Это что-то типа мизима, что-то типа... Эм, ну, что-то типа мизима, да, панкреатина. Поэтому вот сейчас праздники впереди... Обязательно баночка у меня стоит. В запасе, мало ли что, у кого есть заболевания, какие-то пищеварительные системы. Вот эту вещь лучше иметь. Да? Можно тут по две порции в день во время приема пищи. Я вот чувствую, когда какой-то дискомфорт там в районе желудка, там еще где-то все-таки желчный вырезан, да? Иногда бывает, ну как вот просто тянет, да, там правое подреберье. Я раз так охлопнула две штуки. Все, все отлично через 15 минут. Так, энзим К10 у нас с вами. Артикул. Где? 157,23. К энзиму 10 очень многих хвалят, я не могу сказать, что я заметила какой-то эффект, но это все-таки БАДы, да, какой тут вот эффект ты должна заметить, но а, вообще для сердца, для красоты этот БАД очень рекомендуют и хвалят. Мастоп, мастоп вообще про мостопные девочки такие оды пили, что заболевание по-женски ни один врач не мог вылечить, а мастоп вылечил. Очень интересно на самом деле, я пропиваю тоже периодически, сейчас вот перерыв. 157.24 артикул, он недавно у нас изменился и стал не такого яркого зеленого, а бледно-зеленого цвета, но обратная связь ответила, что все нормально, как бы так и должно быть. Ни, ни, ничего не случилось Так, дальше еще один мостоп Две баночки, оказывается, я закончила И живица Вот буквально пять дней назад закончились. с Ксюшкой В заказе пришла, начали опять пить Потому что сейчас период вот этих вот заболеваний, пандемии Школу позакрывали, да? Вот, вот фу, нашу семью это миновало Поэтому... Живец работает, я уже давно в этом убедилась, еще когда Ксюха ходила в сад, мы начали пить ее где-то в 5 лет, к 6 ближе, наверное, по одной штучке, и вот я тогда увидела уже ее эффект, эта вещь на самом деле классная, вещь рабочая, сейчас, наверное, ее уже нет на складе 157-28, потому что у нее была акция позавчера, и разобрали всю, но, может быть, и поставят, потому что вот это, вот, вот это сейчас надо пить, вот до февраля, наверное, будем пить, я, знаете, от случая к случаю, а Ксюхе в обязательном порядке сейчас, когда в школу ходила, давала. Сейчас, наверное, на каникулы сделаем перерыв, потом опять начнем. Ну вот и все, мои хорошие. Вот такие простые баночки были в этот раз. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Ссылка для регистрации Фаберли, как всегда, под видео. Проходите, регистрируйтесь, будем общаться. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.